Здравствуйте. <связано> Дима. Движитесь, меня. <уверенно. связано> я из Красноярска. Я занимаюсь воркаутом, занимаюсь два года. Залез на турник после 10 класса. С целью научиться нормально подтягиваться. Потому что на тот момент я подтягивался один раз, и это было смешно. Подтягивался, пока не добился своего результата. раз нашел в интернете программу студии воркаут программа мне показалась чем то интересно но он не стал ее проходить а спустя какое то время я предложил пройти эту программу своей девушке и в качестве поддержки проходил ее сам и с того момента я понял что воркаут не просто тренировки а это образ жизни программа студии воркаут поменяла мое мышление программа заложила знания которые сейчас очень помогают тренироваться и теперь у меня появилась еще одна цель это Стать примером для других людей, показать, что заниматься воркаутом – это просто. Теперь, когда я выхожу тренироваться на улице, я выхожу тренироваться не только, чтобы достигнуть своих каких-то результатов, но и для того, чтобы показать людям, что можно заниматься в любых условиях. Не нужно покупать абонемент сал, не нужно покупать какую-то специальную одежду, не нужно вообще платить за это. Нужно просто выйти на улицу и потренироваться. Все уже есть – площадки, место. Все есть это.